Всем здорова, с вами Игорь Драном. Это видео про то, как забивать угловых и штрафные у Древней Слэкер-2021. Друзья, для того, чтобы научиться это делать, давайте перейдем к тренировке. Давайте перейдем в эту менюшку. Сначала попробуем с угловых. Немного потренировавшись, вы сможете забывать красивые голы с угловых. Поверьте, не каждую умеет это делать. А вы сейчас научитесь. Смотрите, все очень просто. Нам потребуется всего лишь две кнопки. Это кнопка С и кнопка B. Ну и конечно же нужно рассчитать силу подачи. Она должна быть чуть больше середины. Итак, давайте попробуем. Жмем С чуть больше середины. И когда мяч будет в штрафной, жмем Б. Давайте попробуем еще раз. Делаем подачу чуть больше середины и в штрафной нажимаем удар. Видите, это совсем не сложно. Главное рассчитать силу удара. Ну а если вам будет пробивать угловой, то главное не дайте им сделать удар. Старайтесь всячески помешать сопернику. Просто перекройте всех его футболистов. Ну а теперь давайте попробуем научиться пробивать штрафные удары. Сделать это гораздо сложнее, чем забить голос углового, но я сейчас постараюсь вам этому научить. Здесь главное хорошенько прицелиться, и только потом рассчитать силы удара. Итак, для того, чтобы забиться штрафного, нацеливаем прицел ближе к углу и жмем кнопку «А». Что касается удара, то удар должен быть чуть больше середины. Если удар будет слабее, то попадете в защитников. Итак, давайте попробуем забить. Целимся, жмем «А» и удар больше середины. У вас непременно все получится, главное – тренировки. Но самое интересное, что можно забивать как в ближний, так и в дальний угол. Все зависит от позиции, от которой вы будете находиться во время удара. Ну, на этом все, друзья. Кому было полезно это видео, то ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем удачи и всем пока!